Всем привет, это новая блога <соединяющие> Мы Г. Мы собираемся Короче, мы только проснулись Ну, часа ну два как? назад Да, часа два назад Ну, типа умылись, там собрались Сейчас будем завтракать Один. Ну, это завтракать будем В обед Вот, и поедем гулять Надеюсь, что все будет нормально Потому что погодка не, не очень такая классная но ну, такая мерзковатая ну, но плюс есть. на улице плюс вот. сашка красиво ты меня отвлекаешь пошли это есть а ты... есть хочу короче красиво я пошел есть У нас салат любимый. наш любимый на самом деле это прям такая Ингредиенты там такие странные. Но мы уже много раз говорили, что за салат. Мы все время делаем. А Там, короче, БПшка. Очень уже странно звучит. Колбаса, огурцы и яйца. И все. Майонез. Ну, Всем привет! А, да, у нас, кстати, Максим чувачках мы не показывали. Очки. Ну, вот прописали. Давай, иди кушай, будем собираться. Мы едем где танки и там я катался, там было много военных машин и я там, мы потом ушли, вечером закрылась и мы просто смотрели, а я катался на самокате. кто не смотрел этот ролик, посмотрите, посмотрите. Мы не снимали тогда, было Ч ⁇ давай, иди ешь и будем собираться. Я вообще-то уже запутался. Все понятно. Едим. Едем кататься на Золотайте. Да. Золотайте. Да. Вот. Это... Мы сегодня, мы пешочком. Да? Да. Зачем ну, я так каждый так? раз говорю да? Ну, Хотя... на автобусе. Да. А Да. У нас был опыт, но мы тогда не снимали. Не очень удобно с машиной, потому что приехал, пошли кататься, а потом еще часа полтора-два до обратных машине возвращаться. Поэтому решили, что сегодня мы будем на автобусе. Посмотрели по карте, автобус находится на конечке, поэтому сейчас дождемся и поесть. У Максюхи классный, красивый самокат. Короче, у нас красивый, оранжево-синий, прикольный, блестюшечный, переливающийся самокат. Мы ему подарили... Мы его подарили в в том году на день рождения. Все, давай. Забудь Ждем. Сейчас А я парень. Красивый, добрый ветер, папа. Ветер. Красивый, добрый папа, говорю. Мы приехали. Вот ну, там остановка. Только что вышли. На улице прям хорошо, там такие льдины плывут, прям и такие. Первый раз приперлись сюда и первый раз видим такой, чтобы лед еще плавал. Мы никогда так рано не приезжали. Лед лавает! Да. Есть те пучки вон людей с забором и все смотрят. Прям. Классно. Погода сегодня очень, очень Это, Кстати, ветра нет. Я думал, тут ветер вообще прям пипец будет. Красивый. Но он есть, конечно, но не такой сильный. Мы ну, тут ну, были, мы <связь> были, и там дети попали. Да, фонтал, он чуть подальше. Да. Ну-ка, надо вспомнить, как съехал. Я предложил, я Сашке, помню. чтобы я разложил, она, как обычно. Конечно. Нет. Нет. Да. Я сама. Я думал, я не помню. Я знаю. С первой попытки. А, попытки. Да. Так, все? Я не знаю. Может разложиться, я не знаю, как. А что ты? Так давай сама. Ну а что ты впервые? Не катался, наверное, с сентября. Вот. Ну нет, чуть поменьше. Интересно, сразу вспомнит или нет? И мне кажется, ему наверное ручку мы поднимали в том году, нет? Ручку мы вроде опускали наоборот. Просто вот так, делаешь. Мне кажется, мы ему ручку поднимали, нет? Не, я его не поднимаю вроде киса, ломает. Нормально. Нормально. Да. Давай. Попробуй встань, Максюш, мы посмотрим, надо тебе поднимать, или а не надо поднимать тебе. Хотя, наверное, не надо. Не, да. О, красота. Он поехал. Держи, я поправлю все. Тебе перчатки нужно? а я чуть не помню, что научился прям кататься на двух двухколесном. Mm -hmm. А мы катались, когда по набережной да, помнишь, мы шли yeah. долго? Yeah. Ты был на гироскутере, а он давно это, мы не снимали тогда. Он прям вообще классно катался. Uh -huh. Ага, не, не забыл. Я забыл смотреть и буду опять учиться. Давай. Хочу посмотреть вблизи, как Короче, красиво. вот такие пироги у нас. Я Пойдем посмотрим. Я первый раз смотрю вот на такое. Я говорю, очень классно, вообще такое не попадали. Как думаешь, выдержит у меня какая-нибудь? Чего? Выдержит по весу Уже меня? Уже нет. Я думаю, она уже тонкая, что вода там выглядит. Большая то большая вода. Там деревья какие-то, какой-то мусор плывет. Какой он плывет. Круто вообще. Сыны. А где Максим? А, он, Максим катается. Это надо историю даже заснять в инстаграме показать. Поэтому подписывайтесь на прекрасную запрещенную соцсеть. Ледушка. Мы нашли такую дырочку-отверстие, через которое много-много всего -много видно. Здесь пароходы, суда какие-то Да, и, да, и... наверно. Я поплыл. А мы что? около речного вокзала. Нам, кстати, недавно написали комментарий, что у нас очень красивый город. Да, еще спасибо большое вот этому человечку за донатик. Она сегодня прислала опять. Да, Максим на киндера, поэтому погуляем. Максим еще не знает и пойдем, его за киндерами. От тети Света. Да, что? Смотрите подписчики. Ну, давай. Все, Максим вспомнил, как оно ну, делает. нормально, да, гонять Ну, так. Красиво, классно. Дурашка. Скоро как упадёшь. А, страшно? Страшно. Дома Максим сегодня испугался паука, которого там даже не было. Я не пойду в свой клана. Он а там я... живет, он лапкой шевелит, он слепой у нас, какой блин лапкой, что что <свот> ты видишь, греб <говорю>, в кровати. <свот> О, смотри, назад. А когда он вообще? -то... О, байдарки или что там? Похоже, да. Ура! Скоро будет Кататься очень легко. Да, красиво, хорошая дорога спереди, смотри, какая. Да. Близко, Вечером, походу, зажигаются вот эти Мягонь. все столбики прикольно. О, как мягонька. О, красота, красота. прям. Как здесь классно. Я что-то не помню, чтобы в том там году не вот <свеч> не было. Вот это вот. По-моему, не было, да? Сегодня буду ехать. Я вы, супер, <свеч> Максим, Максим, Максим оценил мягонькую вот эту тропиночку. Здесь раньше плитка была. Круто. А это зачем? А это скорее все-таки клумбочки, добудут. да, будут? Прям прогресс Песочек, туда вот как с палаточкой, так встанешь, так хорошо. Там кстати, лодка стоит. Да. Вот, смотрел, Ага, пробоки, наверное. А сейчас весна сейчас можно? Без мотора то можно. Ну, когда ты там... Ну, такое течение без мотора, мне кажется, не очень классно. Он тебя куда-нибудь. Ну, как круто, смотри. Тут прям балкончик. Ух ты! И уже лавку -ла раздолбали от придурки. А? Ух ты, как Этого классно! Да. Вообще крутяк. И прям сидеть. Сейчас надо за закофами сходить, сюда прийти. Потом дальше он есть. Классно. Вообще. Нормально, Максим? Круто. Круто. Мне нравится. Да. Что крутяк, я? да? От грязи бы, правда, не было. вообще бы хорошо было. Вот наверное, прикольно, блин, а вот эти зажжут, зажгутся. Мы можем дозаваться. Максюхин! А я... Пойдем. Они... Я говорю, вот, сделали недавно, уже раздолбали плавку придурочные. Максюхин! Тебе не нужен самокат тоже? Максюхин. Ну, кто-то поломал. Скорее всего, снег как он чистил, да и бахнули. Да. Прям развивается в городе. Люблю такие зенки когда мы ездим, просто типа вот... Задолбал, болтать. Я видела. А прикинь, погода была бы сейчас еще плюс 20, и тут прям... Это... Мне кажется, народу было бы гораздо больше Конечно. здесь. А? Через месяц он будет приедем. Люблю, когда мы не куда-то вот, то есть там с какими-то покупками еще зачем-то ездим. Куда-то надо, когда да. вот... Либо природа, это там из разряда шашлыки палатки, либо вот когда вот так. прийти и гулять часа 4 просто, все вообще. что такое? Там выход на воду. Ну. Ну. Хочешь здесь сюда? прям, да. Сходи иди Сходи сюда. А сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи сюда. Сходи Ничего себе. Что-то только ржавая, да, уже всё? мне кажется, это просто вот из-за того, что дожди и снег Ты Или... Здесь, смотри, здесь тоже ободрали как то трактуру эту ну, еду. Офигеть! Вообще, я говорю, вы тут придумали. Это больно. Ой, прям сантиметры от воды. Воды-то можно было прячь. А можно я что, потрогаю? А что у вас самокат стырит? Я думаю, не стырят. Можно я потрогаю? Так, у меня в карманах нет ничего. Максим, туда не ходи. Как тебе водичка? Это, на самом деле не, не кажется холодной. Потрогай. Правда. Я хочу -то тоже потроить. Нет, тебе точно не надо. Зачихляем. Стрёмно, Помнишь, как-то я один раз наклонялась, а у меня телефон в заднем кармане был, мне чуть не выпал. Но она не кажется холодной. Ну да. оставишь кое-что. Пойдем, не надо. Угу. Я говорю, что будем идти найдем кучу классного и интересного еще. Круто. А этого тоже не было спуска. Я говорю, зачем мы делали эти купаться Для лодок? Может быть. Подожди, лидышки. But if I lay down and I play dead and I stay dead Так да. что сейчас будем искать, потому что просто вот атмосферненько и хочется, что... идешь так скружить, хоть тепленько, чего-нибудь и вкусный, и хорошо. Заметили действительно, насколько много воды, потому что вот здесь раньше, прямо среди этих деревьев, можно было ходить. Детя одолевает. собаку хочется, заведи. <смех> Леша меня все прям, я хочу собаку, но не хочу ей одна из-за не хочу ей с ней одна гулять, а Леша не хочет с ней гулять. Мама! Мама! Да. <смех> это кто хочется собачка, но это пока все в мыслях лет через десять. Ты снимаешь вот ты забывай себя. <смех> это я, Нет, это я. Вот так вот снять. Мыслях лечить, да. Вот так вот. Я не видела, куда я вернула. Поехали. А так вот в мыслях Что, типа. У меня ноги устали, я Хорошо. Что Максюха вырастет, плюс он тоже хочет собачку, чтобы ему было лет 10-11, чтобы он с ней мог гулять в обед хотя бы. И можно намудрить себе типа, психу. Да? Мальчика, только мальчика. Девочек не хочу. Нам одной хватает свидетеля. Угу. Да? Да. Леша бы его дрессировал. Да. Я бы ему костюм в другой жизни, втором... да. да. ну... Второго ребенка не надо, надо да? собак. Мы бы сейчас раз у нас на поводочке еще один идет. Он один без поводочки, вот второй на поводочке. смотришь, за вторым тоже. А ты же его на нем не надо будет смотреть. Он будет послушный, в отличие от некоторых. Там прямо это... Что? Вода. Там прямо мусора сколько... Утки. Давай на ноги, вставай на сюда. Ой, смотри. Вот таки прилетели. Офигеть. А мне рано еще. Не мне видели. кажется, им холодно. А не видишь. А, видишь, а, видишь. липуй я забыл. Офигеть, и вам вторая обалдеть. Классно. Вот хлебушка то нет. Его можно было бы прямо сюда выйти. Там большой хлеб. Не надо сюда. Не надо туда, они... Да, прям утки, утки. Прямо они такие. -таки, Уточные. Маленькие. Вот это открытие у нас да. сегодня. Я говорю, сегодня прям очень прикольно. А это и не утка? Где? Мам, там я что-то вижу черное какое-то. Это бутылка, все, Максим. Чуть-чуть а так... перепутал. Мы когда были на острове, мы подумали, что у труп плывет с тобой. Пошли посередине реки, реки смотреть. Труп или пакет? О, смотри, какая там льдина большая. А Нет, это кажется узкий. Еще промок. Нет. О, черный, черный. Да нет, это мусор, Пойдем. Да иди сейчас Да конечно, догонишь. Пойдем. Сейчас, наверное, еще где-нибудь найдем. Надо просто идти вдоль и смотреть. Мы до почти до Грибного канала. Здесь тоже классную такую парковую зону сделали, резиновое прикольное покрытие. Там даже есть маленькие розовые штучки. Классно, красиво. Где-то вот там вот мы в прошлый раз находили, там вот есть кофеек. Топаем пока туда. Выгуливаю жену сегодня опять. Ты вчера так же говорила, или когда мы там улыбнули? Вчера. Ул? Что мы делали? Куда-то шли? Откуда -машина ты? Боремашина какая? -то. Волга. У дед такая, ход... у такая же в година. Ты чё? Красивая, я имею в виду, что ухоженная. Вон там надпись висит, она ночью светится. Люблю тебя до луны и обратно. Да ладно. Я тебя тоже люблю. Да, до луны, до конечно. До луны? Да нет. Ну, вот а я тебя до Марса То есть он поближе или подальше? Он подальше мы уже почти притопали Гребному каналу и если кто-то живет в Нижнем Новгороде и не знает, рядом с Гребным каналом есть парк Победы, по-моему, называется. И здесь нам вот намного больше понравились выставочные образцы там танков, машинок и всего остального, самолетов. И причем здесь.. Сейчас, дай договорю. Очень много позиций, по которым можно полазить в том числе. Нам показалось лучше, чем в Кремле, и народы здесь намного меньше. Мы обязательно сходим, покажем туда как-нибудь с камеры. Мы там были в прошлом году, но почему-то не снимали. Не знаю почему. Но там было прикольно. Мы ездили в июне, ездили в 8 вечера, на улице жара, теплота, людей нет, и вообще круто. Так что вот, сверху колесо обозрения, и вот, ты не знал, у нас здесь есть парк вот такой. А мы притопали на грибной, и там уже вон виднеется песочек. Буквально несколько видео назад мы там катались на подружке и жарили шашлыки. Вот последнее видео мы там в сугробе жарим шашлыки, а сейчас там уже песок. Я даже не знала, что здесь статьи столы. Нифига себе. Опять улетит, и все, и А мне Красно. кажется, что там и есть фото. Нет, там нет кофе. А что, смотри, какая это, вон деревяшечка лежит. Типа, видишь, мосточков таких, тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. В воде. И парк. Не, ну не, мы туда пойдем, когда будет тепло погулять. Теплые выходные, что ты хочешь. А мы топаем. Если видно, вон там белое такое здание высокое. Вот там вот находится кафе «Совок». Если оно работает, год назад, по крайней мере, работало. Сходим, купим кофе. И, и все... ты меня забрал камеру именно тогда, когда я все выгорел. А зачем тут раздевалки? Что-то ну, тут купаются. Что Лет, да. А что, тут прям купаться и можно? Прям песочек, да, можно. Мы купались маленькими, были. Ходили сюда. Ух ты! А я даже и не знал. Я же тебе говорю, Пойдем закончим. Что ты? Да? Чет, то Максим, да? у нас уже все. Там много Шеста. всего, Вообще. А еще можно прям залазить там к некоторым самолетам, посмотреть, что в находится. Да, там я не помню, почему мы не снимали, я помню, что это был такой классный день. Мы приехали с работы, и такие, а что дома если тепло? И в 8 вечера просто на машине рванули сюда гулять. Да, но мы сюда сходим обязательно с камерой покажем. Будет тепло обязательно, чтобы вот, не в куртка, ну, не, хочется прям, чтобы жарко было. Сходим а, а еще вон там вон зона отдыха. Ну типа не зона отдыха, а такой закуточек, где там лавочки всякие, так тоже прикольно сделали. Да, тоже прикольно дыр. сделаны. Говорю обустраивают, нижние прям вообще красота. Летом сходим. Какое ну, лето через месяц, я думаю, что в майсике будет там чуть-чуть теплее, 5 градусов 16 было. Иди, Тут народ много, и, так, и, и машины есть, поэтому жду. Так, погнали дальше. У нас трагедия. Тавок почему-то не работает. Это очень грустно. Прискорбно. Прискорбно едем. Он не работает. Пойдем искать. Сейчас будем искать, где же нам найти какую-нибудь будочку, кофейню или что-нибудь. А Какое мы останемся? Прискорбно? Я кофе хочу. Либо есть мысль рвануть обратно. В обратную сторону. Да, просто, а, а там дальше остановки-то есть вообще уехать? Нет. А, что, <свят> а я не знаю, это ж красиво, поэтому <свят> идем. Погнали. Стопик <свят> наделали, у меня было. Стоп. Были, мы там сидели вообще -то с тобой. <свят> у нас фотографии, мы вот здесь сидели, кофе пили. Здесь, да, вот там. Были, были. Короче, забираем Максюха и топаем в обратную сторону и ищем как-то. Максюх, посмотри на него, Ага, уехал, до свидания, все. Мы сели отдохнуть, Максюхин устал. Очень. Очень устал. Сейчас пересидим, передохнем. Папа пока катается. Короче, нету здесь нигде кофе. Сейчас пойдем в обратную сторону. Там были по пути кафешки на набережной, кофейне. Мы зайдем там. А это очень далеко очень очень. Папа, ты чего ребенка расстраиваешь? Нормально? Ходит. Здесь нет остановки даже рядом, чтобы доехать. А чё он мне в самокате скрипит? Папа тормоз Слышал. жмёт. Лёша, хватит! Мама, он да, так Переживаешь за свой самокат! Будет что-то так делать? Заберу его, на больше такая. Понятно Но тебе? Мне Все. Короче, еще пять минуток. И гоним в обратную сторону. Ну, ты мастер-фломастер, конечно. Мастер-ломастер. Мастер-ломастер. Что, поехали, Максим? Поехали. Поехали. Перчатки будем одевать? Нет. Нет? Теплые сосиски. Сашка вот Сашка увидела, только навряд ли тут что-то будет видно. Какая-то хер... О, в воду, под воду ушла. Она унырнула. А ну, может Может быть. Вон прям все единки. Да <реку> Пойду до берегу. Ой, опять снырнула. Зря бежал. Ой, выйди, хоть. Только... Наверное, там было видно. А что на ней выплывает? Она же не может долго попадать. Ну, она где-то, видимо, в кустах а выпала и все. Не знаю, Максуш. Прикольно, едем. вот это я увидела. А ну, наверное, где-то уже. Ну, по-любому. А если это та же штука, которую а. мы видим на острове? Ага, оттуда сюда доплыла, конечно. У это нас... Это плавает или это палка кружится? И выглядит как палка. Что это? Смея какая-то. Короче, у нас небольшой провалчик. Получился М -м -м. в хронометраже, как обычно. Идем, гуляем, отдыхаем, развлекаемся, наблюдаем красоту. Идем вот. в сторону мака пить кофе. Да, потому что там все кофе не закрыты, все закрыто. А самое ближайшее вот здесь. Ой, здесь... О, вот смотри, он дыра прям. Или а что, этот вход? Лишь это в стене. Это вход. Самая ближайшая, она как раз здесь, но там будет ничего, там 0,2-0,3 будет стоить столько же, сколько мы сейчас, 0,5, возьмем в Маке. А пройти нужно там, не знаю, на 300 метров больше. Так экономия что? должна быть, да, экономия. Да. Так что мы топаем в Мак. Может, быть поесть хотите? Не, на самом деле я голодный, как-то я проголодался. Хотя мы перед Давай отходом, пись. перед гулянками поели. Ну, только, извините, мы прошли, посмотрели 7 километров. Аппетит себе на гулянку. здесь вот разложился хорошо. Да. Я, я прекрасно это знаю, что он не затормозит, но а что он не умеет тормозить. Ты что делаешь-то? <смех> я я он вообще не под. Езжай, езжай. <смех> Заметался сразу. Просто посмотри, здесь это чтобы Я хочу, чтобы ты это оставил. Я просто я надо про здесь стекла. Он просто полетит да. башкой. Распорит сейчас все пол лица, и мы поедем в больницу. У нас это любимая, особенно падает головой. Ничем никогда не падает, прям как головой. Ты Иди, я тебя Ты что делаешь Ты что, вместе с ним не улетел? Я потому что резко упал. Зачем? Я Хорошо, покажем, как они светятся. Скоро вечер? Да. И Короче, руками тормозить, он бы полетел вперед, потому что затормозит передним колесом, а он просто вот так вот шмякнется. А задним колесом он не умеет тормозить. Да. Я охренел. Ты сама что, голодная, не голодная? Ну, честно? Нет. Нет? Но я за маг, я душ продам. Ты хочешь покушать? Первый раз в жизни не я его прошу в маг пойти, он сам хочет. Это такая большая редкость, Мне да. что у нас все видео. Мы в последнее время снимаем очень мало и очень редко, наверное, раз в неделю в три, потому что была огромная, почему-то куча видосов, которые у нас накопилось, мы ее не монтировали. И почему-то мы каждый раз ходим в Мак. Да, из-за того, что, короче, на видео это выглядит, как будто мы ходим в Мак абсолютно каждый раз, а по факту мы ходим туда раз там, в месяц, в три недели, потому что мы снимаем просто редко. Да. То есть у нас ролик, который вот сейчас Леша монтирует, которая выйдет, наверное, вот на днях, там, полочку в ванну, когда это было месяц назад, мы ее собирали. Ну да. Ну, мы просто месяц ничего не делали, потому что у нас был десяток роликов, которые нужно было кидать. Что-то что под а. У нас сейчас какое видео на канале? То, что мы открыли шашлычный сезон. Там, yeah. блин, песок уже лежит, а мы видео это выложили три дня назад. Я вот про что говорю. Короче, то вот. Дальше. Ты кушать хочешь? Да. Ты ему скажи, а он не Максим, знает. Максим, пойдешь в Мак? В Макдональдс пойдешь? А где он? Вон там, чуть подальше. Впереди. Не, не за кофе. А Макдональдс хочешь? Да. Сейчас да. я не вижу твоего счастья, радости. Ты не хочешь? Счастливый. Бургер, картошки. Очень... Мы почти дошли до него. Попить, да, купим там. Очень хочу пить. Пойдем. Ну, тогда можем идти в Мак, можем пойти в Мадник купить сок. Нет. Макдональдс? Да. Поехали. Мы даже там можем просить купить два. Чего Кого два? два? М -м. Кого два? Ну, два напитка. Так папа будет. предлагает, что ты прям с бургером, с картошкой хочешь? А напиток будет? Конечно. Напиток. А можно два мне? Можно. А то я очень сильно хочу. Хорошо. 7 километров позади, и мы направляемся вот туда. Ты хочешь большой или маленький бургер? Самый гигант. Максим просто хочет два попить А я вообще есть не хочу Два напитка Пойдем Все, он лег И повернулся Максим! Максим! Вот как вот? Что вот? Ты че? Я могу открыть. Ага чем? Я уже так открывала. Балтушка. Говоришь, где? Нет, ничего мне не надо говорить. А еще для тех, кто не живет в Нижнем Новгороде, открою очень интересную новость. Не знаю, вряд ли новость. Короче, у нас здесь набережная. Здесь типа гуляют с детьми. На-на-на, цивильно классно. И вот здесь по, просто по самой первой улице гора стриптизов. Это просто вот прям очень логично, очень в тему. То есть, по-моему, вот это первый... Там что-то написано приват, скорее всего, и там еще штуки три, и ментовка между ними. Поэтому у нас все весело и классно. Все топает. Первый раз я буду хавать такой большой бургер, конечно, что скушать. Уберу. Я прям тяжелый. Приятного аппетита. приятного аппетита. Он вдорвался до попей. Мы поели. Мы наелись. Объелись. Объелись. А Максим хочет еще гулять? Добрый. О, какая машинка! У нас наконец. Ушли все тучки и светит солнышко. кстати. Э, у нас день и солнце. Да. Вот, у нас. А В... вот солнце. Да. А вон там вот. Короче, Максим хочет кататься, гулять. Мое предложение двинуться вниз на лавочке. Мы будем сидеть, болтать, потому что нам тут пишут с работы. Нам очень Да? Как тебе предложение? Держи. Есть. Упал. Наконец-то вылезло солнышко. Он еще так посмотрел. Полет нормально. Блин. <соцентричный> В этот раз не головой? Ты думаешь, я не видела? Нет. Понравилось? Нет. <соцентричный> Подрал! Все, наказан. <соцентричный> я шучу. Тебе все нравится? Очень. Ты хочешь еще покататься? Ну, катайся. Как мы тут будем тусить? Я не знаю. Посидели, покатались, пофоткались и шлепаем в сторону остановки, Вообще да? Вообще-то у вас больше фоток с тобой и с тобой, и у меня меньше фоток с вами. <таркес> я с тобой сфотографировалась же. А вы два раза Так я выберу одну хорошую, одну удалю. Ты чего? 100% -то мою -то. Не буду тебя удалять. Пойдем. Я сейчас чуть не, не врезался вот в этот столб, кстати говоря. Снимался? <laughs> да. Я смотрел в камеру, и ты там такая красивошная, а я такой типа иду иду, и перед собой вижу в последний момент вот это. Сейчас как врежусь сюда. Пахнет вкусно. <св> смотри, улицей. как назад. Очень красиво. Это ты скоростной. Молодец. Сейчас ты главное чтобы он в луже упал. Где упал. Ну, он там справа. А. Это был прикол, да. Я бы сказала, от фиаско, братан. Сейчас, я помню, остановочку пикнул. Да. Кремль видно. Да. Я близко к камере иду. Да. Пойдем. Вообще, да? И ты, ты, ты. Приколы какие сзади. Веселое ожидание автобуса. Хорошая смысло. Мне, Мне нравится. Красиво. Можно время скоротать, пока ждешь. Почти. Мы дома! Кто скучал по жирной морде? Он пришел мне помогать. Видишь? Оп, сразу лег. Коробочки! Коробочки! Давно они у нас лежали, конечно. Настало время их расчехлять. Сколько их штук? Шесть. Отлично. Мы одно распаковывали, смотрели. И запаковали красиво обратно. Да. Просто посмотреть, подошел ли размер. Да. У нас оно просто нестандартный, как всегда. И размер коробочки... подошел прям идеально. У тебя коробочки 30 на 30, а нам нужны были 28 на 28. Сие конструкция выглядит как: коробочка. И донышко. Чипоник. Получается, такие вот коробочки. Давай пошли, покажем одну, сразу все заряди. Тихоня, жирная тушка, Ой. спать. Кто скучал по Техону, поставь лайк. Забыли закинуть. Ладно, сходим, обещаем сходим. Забыли, меня прям то доехали, у нас магазинов здесь только нету. Надо было выходить на остановку раньше, а мы что-то все забыли. Мы поели, мы замерзли, когда уже потом сидели, и так хорошо было. Так много, так классно, я так их давно хотела. Я хочу тоже. Чего? Распаковать. Ну, вернее, сделать. Я попробую одну. Бери. Пятно какое-то Пятно. Мне что не Вон, смотри. Аккуратно. Да? Вау, Та Чего? Так-то свет надо человеческий. Давай. Показывай. Короче, в Максюхе здесь такая вот штука. Просто явно есть те, кто не видел его, не виделся. И сейчас мы отсюда все достаем, выставляем сюда 6 ящиков через одну. И делаем ему красоту. У нас тут сын в художество, кстати, подался. Да, рисует. Вообще прекрасно. Ага. Тащи коробки, Максим. Тихо, не упал коробки. Да ты что? Это только наклейки. Короче, мы сейчас это все очищаем. Покажи, покажи, покажи. Да, как появилась вкусная точка. У нас же перестали игрушки делать. У нас теперь только книжки. Покажите. Это все вкусная точка? Да, я же тебе говорю. Это с учетом того, что... У нас прям целая коллекция. Это все лабиринты. Нет, там есть книжки. Да? Типа коротышки. Нет. тут лабиринты. Да. А еще вот, пап, еще вот. Можно посчитать, вот еще есть. Это можно посчитать колечки. А что такое? Это тоже. Это тоже вкусноточка? точка? По-моему, либо вкусно точка, либо Магдат мы успели нам что такое? Это Уна детская. Кто? Мы во взрослой игре ни разу не играли, это детская. Игра Уна. Лежит, даже не распаковывали ни разу. Это вообще Бургер Кинг написано. А. Тут нужно видеть, значит. Вот это вот Макдональдс, последний, что мы успели там. Да, это сих порыганием классная игра. Хорошо, сейчас все убираем. Да погоди, я уж все убрала. Ну, покажи, засунь ящик, кто один. Как он встает? Да засунь просто ящик. Я смотрю, куда его засунуть надо. Вот, краса. Да. Соответственно, они все у нас получаются. Оп. В шахтнутом порядке, короче. Оп. Так. а то полку сейчас освобожила. То есть ему мелкие игрушки, они будут валяться, а тут специальные ручки такие. Он такой, оп, взял, выдвинул. Взял что-то телефон. Ну, бросал сюда, а потом мама убрала. Да. Поэтому сейчас нам нужно это как-то все рассортировать, разобрать, что куда у нас пойдет, что где будет лежать. Правильно? Да. Так что занимаемся, развлекаемся и покажем, что у нас получилось. 51 машинка Hot Wheels, каждая примерно стоила по 149-169 мотов. <свят> ну нет, там мы были что-то, ну, что по 120 брали. По, по 120 рублей это средний ценник, просто бах, золото. Ну их разглозду. Да. Ну здесь есть прям такие прикольные, типа вот пивная открывашка, <свят> стрекоза есть прикольные. Хабхань звонит. Оказалось, мы набрали. Пока мы болтали с бабушкой, сына, кажется, свистнула. У нас их 53 машинки. Да, но они крутые, они, короче, железные. Ну, большинство из них. Ну, вот, примерно, это пластик, нет, полностью. Но она из набора. Ну, внутри же. Ну, короче, они прям... Ну, есть классные. Вот эти Железные. Прям такие. Ух. Прям. Железные. Ну, есть прикольные. Я вот такие люблю машинки, а Лёше нравилось, допустим, вот типа просто обычные купать. Обычные, ступать. вот такие вот, типа мустанги. Отстой какой-то. Вот честно, фигня какая-то. А у них еще что прикольно, у них снизу на каждой машинке написано. Вроде, да? Где-то написана модель машины, посмотри, по-моему, тут писали. Что-то я видела. Майдаин. Да нет, это Малайзия. понятно. Ну, все... где-то. они не все не китайские, а они крутые. Вот. А это Индонезия. Индонезия, Малайзия, всякие разные. Леша пожертвовал свой контейнер с Праду. Купим новый. И машинки переселяются все сюда, потому что Максим, когда двигает свою парковку, они вечно падают. Что вы убрать? Я же не буду убрать. Сейчас мы уберем и возьмем наш. тебе надо? стояли ненужные были никому когда мы начали все разбирать тебе приспичило в них поиграть также с игрушками которые валялись годами просто когда начали их разбирать выкидывать это моя любимая не выкидывайте ее я в нее играю вообще-то это моя любимая ага. ни разу ее не трогал даже Ага, не трогал ага. я, зато я с ней спал один. Один, один раз, я его слышал, Один раз когда? Два года назад? А что у тебя с носком, можно вопрос? Это, это что такое? Где? Это вентилятор. покажи, пиши, ты такое. Ты когда умудрился? Это что еще в садике заметил. А ты что не сказал-то? Ну я думал, что вы уже смесли. Ой, как деревом запахло тут. Все, беги Все. Вот такой вот, собственно, итог-то у нас и получился. Но Естественно, здесь вот этой штуки, сами знаете, какой не хватает. А будет... так вот Меньше такая... месяца осталось и появится. Да, давай, Кратце. Пока в планах вот так. Но все равно все будет переделываться, доделываться, что-то будем, типа, вот таких каких-то всяких да, непонятных... Тут тут полочка полусвободная. Фигурок всего будем покупать, выставлять. Максим что-то может быть тоже -то надарит. Так что это все со временем... Будет красиво. Со временем мы хотим, вот чтобы вот примерно как-то вот так вот выглядели полочки полосвобные, ну, типа, которые без ящиков. Вот. Чтобы вот этого не было. Да, так. типа мозаики, поздно Но пока их собирается, сейчас как насобирается, мы их успешно утилизируем. Продам. Сейчас, да. <связано> а так получилось. Здесь а конструкторы. Подожди, да. Конструкторы, ящички. Здесь у нас машинки. А? Здесь у нас всякие пулялки чем можно попасть в вас. Да, здесь у нас мелкие игрушки. Мелкие игрушки. Здесь у нас игры. Настольные. Типа пластилин, настольные, всякие доминошки. А здесь у нас рисовалки. Вот. Что там говоришь? Хоть... Подожди. Ты же сначала давай по очереди. Ты это показывал, ты открытый дополнительный. Подожди. Здесь у нас стоит домик, который мы собирали. Кстати, видео есть. Вот, можете посмотреть. Чего прямо Иди, ничего не говорили, просто рассказываем Иди. про твои игрушки. Иди. А еще пазла пазла термомозаика, Hot Wheels, машинка на радиоуправление, Лего, мешок с мягкими игрушками. И один все-таки у нас остался. Дженго это дорожки всякие хот вилские. Это нюф Нерф большой. Нюф. Нюф. Нюрф. Вот это есть каверка. Нерф и парковка. Вот, вилс. вот такой у нас денек получился. Спасибо всем большое за просмотр. Спасибо еще раз э, за донатик. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте. Хочу оставлять. Нет. Деньги на наши карточке. За киндерами сходим завтра. А, мы колокольчик. С... У... Затупили сегодня. За киндерами да. завтра пойдем. Купим мы Вот. А сейчас отдыхать, готовиться к работе, спать, доработать. А -а -а. Что-то на самом деле прям под усталость. Ну, находили мы сегодня хорошо. Все, всем пока-пока.